Перед началом просмотра моего видео хочу посоветовать вам посмотреть группу ВК газеты Star Stable Alicia онлайн. Там выпускаются все свежие новости или же газеты по этим двум играм. Также там вы можете найти или оставить объявления буквально на любой вкус и цвет. Набор в клуб, гильдию, продажи, творческие услуги и многое другое. Буду очень рада вашей подписке на эту группу. В скором будущем в ней пройдет конкурс. А теперь приятного вам просмотра! И всем привет! С вами, как всегда, Маша. Сегодня я бы хотела рассказать вам о том, что, наверное, немалое количество людей заметило, особенно без лайфа. А может, совсем очень мало это успели увидеть. Это случилось, так скажем, недавно и до сих пор не было исправлено. Но, а может, они и не обязаны это как-то менять. Речь пойдет только о России. Теперь через посредника на айфоне нельзя донатить StarRider, если ранее человек такое уже исполнял. Ему будет предложено лишь продлить подписку, Игре все равно на то, что ты зашел на другой аккаунт. А если у тебя самого есть iPhone, то ты сможешь купить старайдер максимум на месяц. За сумасшедшие деньги, по сравнению с тем, что было раньше. Ребята, без лайфа я вам очень сочувствую. Поделитесь в комментариях, что вы думаете об этом и люди с лайфом и без него. Как собираетесь с этим жить? Как будем содержать клубы с игроками без Rider, количество которых становится все больше и больше? И тому подобное. В любом случае, я советую вам лишь из-за доната не бросать игру. Даже если вы играли только ради квестов, например. Хотя таких людей мало, кто лишь ради этого играет. Без тоже можно играть. Есть баг для таких игроков. Да, баги на зону старрайдера часто разработчики исправляют. Но наши игроки привыкли почти сразу находить новые. Для этого следите за ютубом, даже если у видео будет всего 5 просмотров каких-нибудь. Так что таким образом можно и в клубах состоять для Старайдеров. Рано или поздно, в любом случае, все вернется на круги своя. Купите себе наконец-то лайв или хотя бы просто старайдер. В скором будущем собираюсь записать видео, чем заняться без старайдера, без каких-либо багов. Возможно, вы смотрите это, когда я уже выложила такое видео. Проверьте список видео на моем канале, если вас это интересует. Повторюсь, можете поделиться своим мнением по желанию в комментариях по поводу этой ситуации.